Здравствуйте уважаемые трейдеры, вас приветствует компания Win Option Signals. Мы продолжаем вас знакомить со стратегиями брокера Quotex и следующая стратегия 5 минут. Новички в трейдинге бинарными опционами всегда хотят найти лучшую стратегию для бинарных опционов на 5 минут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 Индикаторы стратегии на 5 минут для Quotex, настройки и принцип работы. Прежде чем перейти к правилам торговли, рассмотрим более подробно каждый из индикаторов, которых в стратегии 3. Это Keltner Channels, Vortex и MACD. Каналы Keltner основаны на скользящих средних. Средняя линия в индикаторе является основной и строится по максимумам и минимумам за выбранный период. Другие две линии дублируют ее, но с определенным отклонением. Принцип действия индикатора заключается в том, что цена, выходя за пределы канала, всегда обязательно в него возвращается. Поэтому сигналом для нас будет выход цены за границу канала. Добавляются каналы со стандартными настройками. Ема период 20, ATR период 10, множитель 1. Vortex строится на волатильности, и чем сильнее движение, тем сильнее расходятся линии осциллятора. Их пересечение будет являться для нас сигналом на покупку опциона. Добавляется индикатор также с базовыми настройками. MACD – это всем известный осциллятор, который, как и каналы Кельтнера, построен на мувингах. И суть его заключается в том, что он показывает схождение-расхождение мувингов, или говоря проще, соотношение между двумя скользящими средними цены. Настройки MACD тоже оставляем без изменений. Торговля по стратегии 5 минут ведется на минутном таймфрейме с экспирацией, как уже стало понятно, 5 минут. Для покупки опционов первым делом мы обращаем внимание на каналы, и нам нужно дождаться ситуации, когда цена достаточно сильно выйдет за пределы канала. После этого мы смотрим на два нижних индикатора, из которых MACD должен пересечь нулевой уровень, а в Vortex должны пересечься линии. А теперь рассмотрим все более подробно на примерах. Для покупки опциона Call нужно чтобы, первое, Цена находилась ниже границы канала. 2. MACD пересек нулевой уровень снизу вверх. 3. Нижняя линия Vortex пересекла верхнюю снизу вверх. Для покупки опциона PUT нам нужно, чтобы 1. Цена находилась выше границы канала. 2. MACD пересек нулевой уровень сверху вниз. 3. Нижняя линия Vortex пересекла верхнюю сверху вниз. Заключение. По мнению некоторых трейдеров, эта система – лучшая стратегия 5 минут на опционах. Но чтобы прибыльно торговать по ней, необходимо протестировать ее, так как не каждый сигнал будет являться прибыльным. Поэтому тестируйте ее на демо-счету и не забывайте про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента. Ссылки на указанные ресурсы будут в описании под этим видео. Подпишитесь на наш канал Wind Option Signals, чтобы не пропустить интересное и полезное видео. Спасибо за внимание, успешной торговли!